Две минуты до старта Эльдорадо. Сегодня 24 июля 2018 года. Записываю старт Эльдорадо. Здесь появится адрес кошелька, на который нужно перевести биткоины. Здесь в биткоинах я пишу этот адрес кошелька в качестве получателя, нажимаю максимум перевести всю сумму триста девяносто четыре тысячи и комиссия тоже максимум и нажимаю отправить одна минута до старта все платеж отправлен продолжаем наблюдать немного требуется времени Ждем, ждем еще. Видим, количество участников прибавляется просто в алгоритмической прогрессии. Друзья, вот это справа круг, да, закрытие кругов. Оно будет э, отчитываться, ну где-то начнет заполняться, как только будут подтверждаться транзакции. Даже тот, кто самый первый успел перевести э, как, какое-то количество, то есть э, время будет отражаться по блокчейну. Поэтому весь порядок, последовательность друг за другом будет именно до доли секунд по блокчейну отражаться. В течение 30 минут в обычном режиме переводится биток, подтверждается тремя транзакциями. Вот сейчас жду подтверждения транзакции, и как только они начнут подтверждаться, то будут заполняться, будет заполняться круг 1, 2, 3 и так далее и тому подобное. Наблюдаем дальше. Наблюдаем на блокчейне, видим время пошло.